Друзья, всем привет! Вы снова на канале вкусняшки от Яшки. Спасибо всем, кто подписывается на канал, ставит лайкосики ну и не забывает, конечно же, про колокольчик. Сегодня у нас будет видео... Помните, вы уже видели это видео, где мы с Кириллом готовили из тыквы такие... кусочки, закусочку тыква с бекончиком. У меня остался вот такой кусок. Это та же самая тыква, да, и остался бекон. вот. И сегодня мы попробуем сделать драники. Но, как вы уже, я думаю, поняли, что драники эти будут не из картошки, как по, тради... по традиционному. Они будут из тыквы. Вот будем сегодня пробовать. Не знаю, на самом деле, как получится, что получится. Но надо это же попробовать и рассказать вам, как это будет. Поэтому погнали. Пока же будем заниматься тыквой, ее подготовкой, надо обжарить бекон. Тут 4 таких вот слайсика, сейчас их просто кинем на сковороду, чтобы жирочек подвытопился. Прям ужаривать сильно, прям, чтобы они были хрустящие, не нужно. Чисто так, чтобы просто подвытопился жирок, не более того. Как раз смажем сковородочку для драников, чтобы было вкусное маслице. Все, бекончик обжаривается, сейчас мы будем приступать уже к тыкве самой. Бекончик поджарился, уже такой, видите, чуть подвытопился. Скинем его на салфеточку, чтобы лишний жирок, лишнюю влагу в салфетка впитала. Сковороду не моем. Сейчас сюда нальем немножко масла, на котором уже будем обжаривать, потом непосредственно сами драни. Так, займемся теперь тыквой, чтобы удобнее было ее обрабатывать, разрежем пополам эти куски и берем большую терку и начинаем на нее натирать. Короче, нам это все нужно перетереть, это займет некоторое время. Погнали. Ну, в общем, у нас получается вот такое количество тыквы. Ее сейчас посолим. Так, не особо сильно, потому что бекон тоже соленый. Нам нужна соль здесь. Хорошенько это все перемешаем. Для того, чтобы соль сейчас вытянулась из тыквы лишнюю влагу. Ну, вы прекрасно знаете сами, что когда те же самые драники готовите, что картошка отжимается от лишней влаги. Ну, по максимуму она удаляется. Ну, то же самое нужно и здесь. Поэтому хорошенько сейчас просолили ее и оставляем минуток на 10-15, чтобы соль вытянула туда влагу. Дальше нам потребуется, ну, где-то по луковички. Также натереть надо ее. Единственное, мы ее почистим, но разрезать мы ее не будем. Потому что что? Так она будет намного удобнее. Нам ее также нужно будет натереть. Это будет намного удобнее, нежели чем натирать уже порезанную пополам луковицу когда мы очищаем, и будем натирать ее. Все. И берем луковичку бесщадно, так целенькую, и натираем на крупной терке. Кстати, ребята, кто у нас отписывается в комментариях, скажите, кто знает, в чем разница между драниками и дирунами? Я, если честно, вот не знаю. Может быть, кто-то из вас знает, напишите в комментариях. О, все, потекло. Хороший лук. как вы! Сочный, сочный, свежий, свежий, хороший лучок. О, Нравится. Все, отправляем лучок к тыкве. Сейчас это все хорошенько перемешаем. Еще разочек. О, тыква уже хорошо стала выделять сок. Прошло уже минуток 10. Тыква уже начала давать сок, поэтому берем, берем, так набираем. И хорошенько отжимаем из нее лишнюю влагу, сок. Ух, такие... Ой, как хорошо. Прям получаются такие оранжевые снежки. Очень интересно, на самом деле, что получится по итогу. Мне кажется, довольно-таки интересно будет, потому что та закуска с беконом и с тыквой была довольно-таки прикольной штукой. Перейдите, кстати, по ссылочке, посмотрите видосик оцените ну что пришло время бекончика нам его нужно мелко мелко нарезать мелко мелко чем меньше тем лучше на самом деле конечно можно сюда добавить на самом деле много еще чего я бы может быть добавил бы сюда розмаринчика немножко именно для аромата но розмарина к сожалению сейчас нету поэтому без него будет но я думаю он бы сюда бы зашел бы все-таки было бы прикольно. что, мы уже выходим на финишную прямую, закинем сюда одно яичко, немного перца свежемолотого перца. Я, Я тебе сейчас фокус небольшой покажу. Ля -ля -ля -ля. какой фокус да и пару столовых ложек муки Оп. все теперь это хорошенько все вымешиваем чтобы у нас тыква с беконом с мукой перемешалась получается такое вот красивое красивое оранжевое тесто тище. Надеюсь будет и вкуснотище. Ну, хотя, если тут есть бекон, это по-любому будет вкуснотище. Немножко растительного масла, на котором будем обжаривать и все. Все, масличка у нас разогрелась. Берем такими не особо большими кусочками и делаем их довольно-таки плоскими, чтобы они у нас были хорошенько прожаренные. что не хочется жевать непрожаренную тыкву и на среднем не особо сильном огне прижариваем ай развалилась Какой цвет красивый? Уф. Ну что, друзья, готовы наши драники, дюруны, там, тире, это все из тыквы. Вот, будем их пробовать. Берем такой вот драничек, немножко сметанки. Оп. Ну, попробуем. Теперь без сметанки. Знаете, это... Это офигенно. Это прям реально прикольно, круто очень. Такое сочетание очень интересное. Тыква, она такая сладковатая. Лучок нам тоже прям чувствуется. Тоже от лучка есть сладость. Тем более мы его не обжаривали ничего. Он вместе вот только с тыквой уже именно обжаривался И бекон дает свою такую вот... Мясную нотку вот, солености, вот этого всего. Я удивлен, честно, приятно, прям удивлен. Потому что, ну, именно конкретно драники из картошки это одно. Это вкусно, бесспорно, тут вопросов нет. Но вы знаете, этому, этому рецепту место быть. Прям очень круто. Попробуйте сделать, и тем более тыквы сейчас очень много, она есть везде. Остальные ингредиенты тоже не проблема. Ничего тут такого страшного нету, Я думаю, любой справится, но это прям вкусно. Это прям реально вкусно. И спасибо всем, кто подписывается на канал. Конечно же, ставит колокольчик и оставляет лайкосики. Ну и не забываем, ребят, про комментарии. Вот. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. Ну и до новых встреч. Пока!